Всем доброго времени суток. Многие веганы и вегетарианцы мотивируют свой отказ от мяса тем, что мясоедство несовместимо с моралью, а употребление мяса приравнивают к убийству животного. Но где здесь логика? «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Когда мы употребляем в пищу мясо, у нас нет намерения убивать кого-то, да и само деяние мы не совершаем, а сам акт употребления в пищу мяса, наоборот, позволяет не делать смерть животного напрасной и позволяет ему нести какую-то значимость для человека. Об этом я расскажу позже, а пока о морали. Люди, предпочитающие питаться продуктами исключительно растительного происхождения, забывают, что при подготовке растительной пищи уничтожается гораздо больше живых существ, насекомых, птиц и так далее, чем, например, при заготовке мяса и рыбы. Сельскохозяйственная дезинсекция – это комплекс процедур по уничтожению членистоногих, которые препятствуют нормальному развитию зерновых, зернобобовых, технических и других культур, что также приводит к экономическому убытку. Для осуществления процедур по сельскохозяйственной дезинсекции яды наносятся на поверхность растений посредством распыления авиатехники или оросительных систем. Некоторые препараты убивают или наносят вред друг другим существам, помимо тех, для кого они предназначены. Например, птицы могут отравиться, съев пищу, которую недавно опрыскали инсектицидами, или ошибочно приняв гранулу инсектицид на земле за нечто съедобное. Что же могут на это ответить наши дорогие веганы-альтруисты? Многие из вас скажут, что этих-то мелких живых существ убивать можно. Они не так важны, к тому же это еще и вредители. Но ведь факт есть факт – любое, даже самое мелкое насекомое обладает сознанием, оно чувствует боль и удовлетворение. Следовательно, это такая же живая душа. Так что, господа веганы, здесь и вскрывается, что весь этот ваш альтруизм – полностью фальш и лицемерие. Запомни, вегетарианец, каждый раз, когда ты ешь какое-то растение, в мире становится на одного плачущего кактуса больше. Вы просто привыкли закрывать глаза на нелогичные моменты вашей веганской морали. Любая мораль не должна противоречить фактической реальности, иначе это не мораль, а ханжество и лицемерие. Природа устроена так, что многим видам приходится убивать, чтобы питаться. Грубо говоря, все существа разделены по принципу питания и поведения в окружающей среде на травоядных и хищников. Но есть также и всеядные существа, к которым относится человек. Еще раз повторю, человек – это существо всеядное. Эта всеядность была обусловлена эволюцией. Она помогла человеку приспособиться находить пропитание в совершенно разных жизненных условиях. В итоге, Homo sapiens стал совершенно новым, разумным звеном эволюции живых существ, способным сознательно менять окружающий мир. Человек стоит на настолько совершенно ином качественном уровне развития сознания по сравнению с животными, что приравнивать жизнь человека и жизнь животного качественно никак нельзя. Хотя все же можно жизнь человека приравнять к жизни любого другого живого существа количественно. И с точки зрения количества, да, убийство животного ради получения мяса является убийством. И да, разумеется, это плохо. Но сейчас я попрошу вас вспомнить то, о чем говорил чуть раньше. С точки зрения количества, гораздо больше живых существ убивают ради подготовки растительной пищи. Задумайтесь, господа веганы, сколько мелких насекомых были убиты ради фалафеля, который вы сейчас поедаете? Размышляя над темой вегетарианства, мясоедства и морали, я пришел к важному термину – значимость для человека. Звучит этот термин грубовато, но точно отражает суть происходящего в природе. Насколько те или иные действия значимы для поддержания на Земле полноценной комфортной жизни человека. К примеру, значимость для человека объясняет, почему одних мы любим, а других едим. С одной стороны, у нас есть кошечки и собачки, хищники от природы, мясо которых совершенно невкусное и непригодное в пищу, что было понятно еще первобытным людям. Поэтому их значимость для человека заключается в охране дома от вредителей и незваных гостей. С другой стороны, у нас есть хрюшки и коровки. Их значимость для человека заключается как раз в том, что их мясо очень хорошо употреблять в пищу. Оно вкусное, нежное и хорошо усваивается человеческим организмом. Конечно, милым для нас может стать любое животное. Привязаться можно и к хрюшке, и к курочке, и к уточке. Да так, что слезы на глаза наворачиваются, когда ты узнаешь их печальную участь на ферме. Но так сложилось исторически и эволюционно, что с собаками и кошками человек делил свой дом, они всегда были ближе, к ним легче было привязаться и полюбить как питомцев и членов семьи. И ведь сколько вокруг веганов, я не видел ни одного, кто сделал бы коров или куриц своими домашними питомцами. И снова лицемерие. Хотите действительно помогать бедным животным с фермы, выкупайте их и дарите им любовь и заботу в своих домах и квартирах, ведь так вы хотя бы кого-то спасете от незавидной участи быть съеденным, тогда как ваш сознательный отказ от мяса ни на что не повлияет. Не съедите вы, съест кто-то другой. Вообще, все вещи, о которых я сейчас говорю, настолько очевидны, что даже странно задумываться об этом. Человеческое общество существует по данным принципам многие тысячелетия, но почему-то господа веганы не хотят принимать сложившуюся реальность и продолжают навязывать остальным людям идеалы опасного утопического общества. Вопрос, быть или не быть веганом, не индивидуальный, а общий. Пока есть мясоедство, хищничество, есть и последнее наказание, конец света, по всей территории Земли. Не надо так. Я могу понять тех, кому просто неприятно от того, что он ест трупы, или, возможно, существует индивидуальная непереносимость мяса. Но ссылаться на мораль, обязательную для всех, глупо и вредно. Употребление или неупотребление мяса – дело сугубо индивидуальное, и каждый видит в этом какой-то смысл. Пожалуйста, не вмешивайтесь в гастрономические предпочтения других. Это касается как вегетарианцев, так и мясоедов. Ну а с вами, как всегда, был я, Ази. До встречи в новых роликах и оставайтесь на позитиве.